До обращения в эту компанию я думала в течение года. Так как у меня получилось семейное обстоятельство, я оказалась на грани нищеты, как говорится, ничего не могла ничего сделать. Банки с меня стали высчитывать. И я стала думать, шли рекламы. Но как-то поваивалась насчет этого. Все-таки я решилась. В течение года я думала, а тут я пришла в компанию. Просто случайно увидела. Думаю, да, я зайду, попробую. Очень приятно было с людьми общаться. Особенно мой консультант вообще приятный был человек, который объяснил мне все популярно. Не то, что, который объясняет там с пятого на 10, непонятно то ли... Потому что это вторая, по, по идее, моя компания, в которой я в первой была маленько в сомнении. Не очень мне как как меня приняли и, и объяснили не очень. В этой компании, компания Охора, очень консультант. У меня была Марина, которой большое, огромное спасибо. Сейчас у меня мурашки бегут. За этот год у меня все, наконец, все отлично. Теперь я начну с чистого листа. И очень приятно. Спасибо большое. И в чем-то сомневается, пускай обращается в опор. Люди очень приятные. С ними можно общаться.